не видел что такое мини баня вот сейчас вот показываю вот так она должна быть устроена то есть обязательно загорожена отгорожена вот она собственно мини-баня но вот так вот у меня отгорожено вот здесь я выхожу снегом обтираюсь вот здесь вот проволока натянут ну зимой одна Натянуто летом, там еще есть еще две дополнительные. Ну, тут гуляю. Летом я гуляю по траве, зимой я обтираюсь. Лампочка энергосберегающая обязательно, потому что ну, темнеет-то рано. Можно включать, можно не включать. Я считаю, что надо включать. Обязательно вот эта вот защита, потому что ее не было. Я недавно установил снег просто туда падает В трубу какие размеры Размеры вот так вот так Покажу Вот так вот, метр двадцать Вот от стенки до стенки Метр тридцать единственный недостаток, я считаю, серьезный Хорошо бы предбанник иметь Предбанник иметь бы хорошо Куда можно было зимой вешать Одежду Летом-то у меня он проще повесил Полотенце, там, халат пошел мыться Зимой ну, Тоже как бы Исходим из того, что по минимуму все делать. Вот лавка для одного человека вполне достаточно. Зеркало, там радио, там розетка, чтобы м -м, летом воду подогревать. Здесь же. Для одного человека нормально мыться. Ну, тут и вдвоем мылись. Так, обязательно парная. Парная обязательно должна быть отделена от моечной. Я там нагонял температуру до 110 градусов. Но ну, это было при другой печи. Обязательно градусник. Это у меня из-за спан. <coughs> чтобы туда парни не выходил. Здесь было больше 55. Почему? Потому что у меня градусник лопнул. Вот. Но ну, это было, когда там была в парной 110. Печь. Вот ну, такая вот маленькая. Здесь тоже вот, вот расстояние от, от этой стенки туда. 110. И потом, когда у меня была температура 110, я вот эту лампочку, вот эта лампочка, она не вверху была, там вообще охренеть. Она вот, а та, вот там стояла. Но 110 вам не нужно к этому стремиться, потому что вы не представляете, что такое 110 градусов. Вот у меня э, термон для салона. Это заходишь, и тебя как будто вот так вот сжимает. Вот. Начинаешь дышать, а все легкие обжигает. Сесть нельзя, потому что печет, нужно что-то подстилать. Приклониться нельзя, жар неимоверный. Поэтому оптимальная температура 80-90. Печь самодельная, я не печник, просто как вот э, бог на душу дал, так и ложил. Главное, чтобы было бюджетное. Вот такая дверка вот стоит, стоит где-то около 1000. Ну и такая около 1000, ну по 1000 прочесную и... <смех> тоже тысячи короче куда, куда не посмотришь где тысячи но ну, вот так вот сделал бесплатно Вон кирпич просверлил, взял э, вот эта вот ручка вот э, окна или от форточки не знаю вот так вот на болты взял, да и все хотите так поставьте хотите закройте тяга регулируется как хотите но ну, сейчас она меня разгорается <смех> значит что пусть так стоит здесь пространство для дров это вот печь так, еще не нагрелась, можно тоже вам показать. Вот так она устроена. Вот, вот он, кирпич тоже на болты взял. Все, чики пики вот, <связь> сейчас буду сегодня открывать сезон. Тут ведро. Ну, не кипятили, уже же кипятить воду, когда есть печь. Ну, вот нагреется. Турба, вот такое странное устройство. Почему? <связь> ну, по глупости. Слишком много пива выпил. Вот. И захотелось попариться. Вот, а от пива соображение немножко теряется. А вот я немножко ковшечком подливал сюда. Сюда, ну, чтоб пар шел. А вы думаете, она долго хватает это Нет. Она ну, сначала, конечно, парить все нормально, а потом льешь. А она уже остыла. Она остыла даже при работающей печи. Быстро остывает. Вот. А тут была железная труба, вот такая на улице. Я начал на трубу поливать но сначала ничего пар был а потом просто такой резкий хлопок только еще она лопнула и причем трещина вот так вот пошла по железной трубе просто с толщиной там почти пол сантиметра было вот ну что я сделал не новую трубу покупать но вот такая труба я не если сэндвич брать то две с половиной тысячи с ума сойти ну пришлось вот так вот сделать Нарезал шифер, а там э, с той стороны э, глина. Ну все. Это я уже раз протапливал. Вот это второй раз. Почему? Потому что она как бы, прежний вариант у меня дымили. Кстати, почему я переделал ее? Вот эта печь была не такой вот. По размеру-то такое. Ну, кстати, э, забегая вперед или в сторону. Вот Видите, какой там разрыв? Там буквально вот такой. Между кирпичной стенкой и той стеной. Вот пожарники утверждают, что должен быть размер противопожарный полтора метра. Во вам! Придурки! Вот этой печи пять лет. Стоит нормально. Ничего. 110 градусов. Ничего с ней не было. Единственное, что, блин, это как вот временка, Временное сооружение. Вот, Поэтому я фундамент не делал. Почему? А потому что... Начнешь в другом месте делать, и а фундамент, куда его девать, как его разобьешь, его же никак не разобьешь, будет плита лежать, да и все, отбойным молотком только разбивать, где же я отбойный молоток возьму, ну, это все не делал, поэтому, просто докопался до глины, засыпал гравером, утрамбовал и выложил печку вот такую, ну, естественно, что ее начала заваливать, смоешься, вода туда, там все сырое, там все играет, она начала заваливаться, заваливаться и кладка оторвалась разошлась то есть вот где труба она как бы осталась а это заваливается сюда тут трещина образовалась ну короче начала клониться короче долгая история это я и одну печь сделал там вторую это я не знаю какой вариант уже круче печник я на все руки главное что работает все хорошо все хорошо вот. все прекрасно еще дров подкину вот сейчас вот э, около нуля чем хороша такая мини баня буквально два полена и все и можно мыться вот температуру догоню но ну, где-то вот до 80 может чуть больше и все вода горячая есть это все меня за спани. не надо там ля-ля что химия все чики-пики если больше 100, конечно, она может быть и выделять что-то, хотя навряд ли. Вот, А до 80 ничего не будет. Все нормально. Вот так вот. Энергосберегающие лампочки, потому что я сижу тут долго. Пивка возьмешь, сюда зайдешь, пропотеешь, пивка еще холодненького глотнул, тут вообще потом облился и все. И пошел растираться. Тут у меня вот полотенце, виходка вот ну, кипятильник это летний вариант значит чуть можно еще сказать вот дополнительное освещение почему потому что температура была высокая у меня лампочка вот здесь стояла вот мы перегорела от высокой температуры пришлось в темноте домываться это можно возможно но не очень комфортно поэтому еще две поставил на всякий случай если перегорить, все я вот так вот включу, да и все. Вот. Ну естественно музыка. Новости слушаю, музыку. Можно сюда и приемничка принести, там, если магнитофон. Вот. Ну, в общем все. Тут градусник, там градусник, вот такая вот э, мини. Единственное, я хотел бы еще коньяк предбанник, чтобы все-таки меньше выходило отсюда э, тепла. А вот так все меня устраивает. Маленькая. <свист> бюджетная я, я не знаю <свист> сколько вложил не считал но ну, в общем-то кирпич бушная труба бушная дров я так наносил бесплатно там лесок сухие черные. ну единственное что дерево покупал а так все ну, по минимуму сделал ну, вроде все рассказал Вышел, погулял. Можно и днем гулять. Он калитку закрыл, никого нету. М -м -м -м, пожалуйста. Все, отдыхай. Ах, какое небо, какая погодка. А, да. Сейчас вот натоплю. И буду мыться.